Чемпион из Ташкента. У нас соревнования на первом статинаме. Где Попенченко? Попенченко у нас боксом заниматься отказался. Кусикинг, Григорий Филиппович. Тренер по боксу. Надеюсь, что когда-нибудь твоя задница перельдит через все эти барьеры в одном прыжке, и ты сразу прославишься, что ли? Я прославляться не собираюсь. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет, это я тебе обещаю. Я себя сделаю чемпиона. Как вы допустили, что вы пригрели в Динамо? Мы не можем допустить, что такие люди представляли нашу страну за рубежом. Я всем расскажу, что наши проиграли, потому что вы по Пенченко из списка вычеркнули. Никто во всем мире не хочет видеть нашу страну сильный и могучий. Проиграя на ринге, буду думать, что нас можно бить на поле боя. Нам дали шанс превратить свои минусы и свои преимущества и станешь и Чтобы тебе зажгли свет в конце твоего пути, его надо заслужить.